заблокирует видос на ютубе после этого сейчас мы утро субботы и сегодня у нас день с футбольным клубом добрыги потому что у нас сегодня дальний выезд в город муром на один из самых важнейших матчей этого сезона наверное но так как у нас очень занятой клуб мы решили показать не только как бы сам матч, да, ну и все, что предшествует матчу, и что вообще происходит в клубе даже в день игры. Сейчас мы едем в Суздаль, и там у нас тренируются наши сборные команды. Многие команды области, да, они же команды выходного дня, в принципе, они собираются, да, на игры, не знаю, там, ну, кто-то тренируется, кто-то так просто приезжает и вот они просто играют, да, вот эту игру, и вот у них таких обязанностей там нету, например, там, детей тренировать, куда-то везти, там, и прочее, то есть, был даже случай, да, когда мы играли товарники там перед э -э -э -э -э сезоном, да, то есть, по-моему, перед камешками с кем играли, забыл. Вот. в общем, сыграли игру и Ваня пошел тренировать детей прямо на этом же поле сразу. Ну, да, сразу да, так и было. Да, с камешками, по-моему, это и было. Да, Ваня пошел тренировать детей и, в общем-то, без отрыва в производстве. Я не знаю, как он это все дело выдерживает. Ну, героизм Ванин, немножко менее героизм мой, короче. И работает. Я думаю, это любовь, просто. Ну, понимаешь, как вот героизм из любви рождается, то есть мы же знаем, зачем мы это делаем, да, то есть мы знаем, что за нами большая армия людей, там, да, родителей, детей. Он на любви болельщиков, я так думаю, далеко не уедешь, все равно у тебя есть какая-то система, да, какое-то понимание, стратегии вот это всего, построения футбольного клуба, да, потому что скажем так, постоянно говорят люди, там, да, вот, чтобы там был результат, нужны деньги, вот, ну, только ли деньги нужны? Нужна работа в первую очередь. Деньги, это важный момент, но деньги, они должны взяться из готовой системы. Они не должны взяться тупо из моего кармана, например, и превратиться там в медали чемпионата области, Как бы, ну, это надо быть, на мой взгляд, не очень-то далеким человеком, чтобы просто взять и обменять свои деньги на медальчик монобуса. Я не говорю про заводы, заводы, допустим, там пример Ютекс. Это градообразующее предприятие, это там грубо говоря, ну не самый градообразующий, там, но это большой завод на территории города, И соответственно, у них идет Ютекс как социальная нагрузка. Это как бы. типа социалка. Это правильно, как бы, да, потому что город маленький и соответственно, социалка идет. А когда идет один человек, и такой я хочу выиграть все. Деньги. Вот. И, ну, это выглядит как минимум максимально странно. Вот. То есть, представьте, это то же самое, что и вот мы бы взяли команду там нашу, и вот э, на каждый бы матч там Собинского района возили бы калаша там за деньги. Шу Калаш. Ты здесь будешь 25 забивать. Вот, лучший будешь просто. Ну, как бы гиджи, правильно? Добрыня что-то зарабатывает по деньгам? Или на самоокупаемость? или какое финансовое состояние mm -hmm. у него? Да, ну, ты у меня уже спрашиваешь, три года, конечно. Ну, три года, потому что, -то... что -то ситуация меняется, там и коронавирус, ограничения просто. Понятно, а, да нет, мы полностью самоокупаемые и мы зарабатываем. Можно мы ли ожидать какого-то роста, да, потому что мне тоже люди пишут в там ВКонтакте какие-то вещи и комментарии, что. Вот, а когда Добрыня пойдет в ПФЛ там, или когда Добрыня пойдет на золотое кольцо, то есть у людей есть какое-то ожидание того, что команда будет э, расти в межрегион вообще куда-то там в какие-то именно спортивные там э, я не знаю, э, лиги большие, профессиональные. А есть, вот. есть ли вообще у желания, как у команды такое или там руководство? Слушай, тут есть один хороший человек. Зовут его Владимир Владимирович. Крупенев. Кто это? И он сказал как-то вчера, он мне, наверное, записал всю суть от того, что мы делаем, как мы работаем. Сразу просто он сказал, что каждый год мы должны быть получше, чем в предыдущем году. Вот мы этим и занимаемся. То есть мы заранее не загадываем ничего, не строим долгоидущих планов. да, Потому что мы живем в такой стране, в которой строить долгоидущие планы куда-то вообще нельзя. Потому что, ну, это, допустим, пример, я рассказываю. Мы сейчас играем в начинать области, где все достаточно, э, ну, спокойно в плане, допустим, там организации. Ты хочешь организовать матч, да? Ты идешь там снимаешь э, стадион, э, там привозишь медика и как бы начинаешь, да. А может быть такое, что нас заставят э, обеспечивать безопасность дико? То есть такую, как вот на матчах файл, что у тебя должны быть металлоискатели, там чоп, да, в районе 20 человек, короче, на матч, на который там пришло 50 человек. И если это будет, то закончится весь футбол. это невозможно. Ну, нереально, просто бросим это делать, скажем, ну, извините, это не, как бы нереально делать и так далее. Потому что, все-таки надо понимать, что мы любим футбол. И пока у нас в России такая система безопасности, это мешает многим вообще э, аспектам ну, жизни, мне кажется. То есть в том числе даже я человек, который много летает на самолетах. Когда приходишь э, куда угодно, в Европе, не в Европе, в, в аэропорт или, или в вокзал, вокзал, вокзал в Европе – это вообще э, отдельный разговор, там просто проходишь, там нет ни кардонов, ничего. Там, соответственно, есть место притяжения людей, и там можно делать бизнес, строить бизнес, там все остальное. Как в России выглядит вокзал? Ты приходишь, тебя начинают проверять. Раз, проверять два, проверять три. Выходишь, садишься там, тебя тоже проверяют. Как, как здесь можно чего-то строить, что-то делать? Так стадионах. кажется обсилет, видите как бы схем, ну как бы новый схем тренировок. А Ваня тут э, после курса он мне объяснял, я не могу точно объяснить, потому что это как бы не совсем моя работа, да. Э, но в общем суть в том, что есть линейный подход к тренировкам, есть нелинейный подход. И вот на лице когда он учился, он объяснял, как там учился, и это вот линейный подход, то что ее от РФС. А есть нелинейный подход, и по нему тренируются, ну, там, Барселона, там, да, и так далее. И там есть голландская система, и есть система испанская. И он покупал курс у чувака, который объединил две типа системы в одну. И он мне после него просто хвалебными отзывами рассказывал, сколько типа, это крутой курс, и как мы сейчас будем его внедрять в систему тренировок. Вот он. Объяснить конкретно, что они делают, я не могу. но в общем, тут тренировка без мяча захватом территории, то есть, именно перемещение. Перемещение требуется. Вот. какой-то курс российский? Российский, российского тренера, который адаптировал курсы из Голландии и Испании под наш реалии, как бы скажем. Вот, да. Но Ваня был просто в восторге, Он говорил, что я за две недели, что учился на C-категорию, да, там, ну, типа, вообще, близко этого не получил, как я получил от двух дней короче этого курса, что-то 10 тысяч он стоил, но Ваня часто покупает, Ваня молодец, в этом плане он постоянно учится, развивается, и, и вот как я учусь, только я учусь на каких-то ошибках, как короче, да, Ваня вот покупать курсы. Я, я, допустим, купил курс этого маркетинга, вот, и он должен был быть в Киеве, я покупал его зимой, он должен был быть в Киеве в июне, и... У нас как раз в июне закрывают единственную возможность проехать в Киев. Это было через Беларусь, и Беларусь такая, типа нет, закроем все границы. Нет никаких нюансов. Никак. Футбол как можно а, его нет. по какой то шкале? Я не, знаю. -то не, нет, вот эти наклейки, оценки, это все не то. Они, он ради, они тогда будут приходить ради оценок, наклеек, это все несерьезно. Я считаю, ну так на мое мнение. они должны приходить радоваться футбола играть хотеть. Они, они сделают что-то, чтобы получить оценку. Чтобы ребенка подталкивать, сделать что-то, чтобы ты получил какое-то там поощрение. Нет, они должны кайфовать от этого, удовольствие получать. Не нет, нет, конечно, смысл. Зачем эти оценки ставить? Еще что-то. Я примерно знаю их уровень, я смотрю, кто как прибавляет. Они все на карандаше мальчишки, Поэтому без, без всяких оценок, наклеек, они приходят ради того, чтобы в футбол играть, кайфовать и учиться. Что он говорит на тренировках? Расскажи. По, да, по, <смех> по поводу предстоящего соперника, да, авангарда, то что у них тоже подобные проблемы. Они скитаются там по мурому, <смех> по Меленкам там какие-то проблемы с безопасностью, ну, насколько я слышал. Ты, ты должен идти на футбол, на события и получать от этого удовольствие. Ты не должен получать от этого вот этого негатив, который а, у тебя будет, от работы с теми же самыми высшими сотрудниками правоохранительных органов. Бывшими. А сейчас они не сотрудники, но ведут себя точно так же. Когда они сидят, а, закинув ногу на ногу и кричат, что это такое, что это, это такое, что это такое, это такое. Хорошо, ну давай немножко сменим тему не себе. А, какие у нас какой состав едет? На есть ли какие-то потери, <смех> проблемы? Это вот баласт. Балла по жизни. <смех> потом это прям со звуком выложил. Базар, нахуй. Так, ну в принципе до сегодняшнего утра у нас все было плюс-минус по боевому. Ну, из того, что у нас, так скажем, сейчас есть. Вот, насчет э, Димы Чванькова я, кстати, не помню, едет он или не едет, потому что в прошлой игре он травм получил, когда в моменте, когда они не, не назначили пенальти. Я вчера писал, что, по-моему, из-за работы выпил, пускай. Димченков, да. Ну, выпил это, выпил. Как бы. Сейчас мы все-таки про авангард разговариваем, правильно? Да, да, да. Вот у Андрея Рябова проблемы с коленом. Он достаточно далекий уже, ну, очень долго играющий уже эти проблемы с коленом как наверное месяц там два мы то вроде как это... отправляли его лечиться мрт а, не мрт к врачу он ходил ему вроде говорят миниск а вроде не миниск вроде кресты а вроде не кресты то есть ну что-то как бы непонятно сегодня его тоже не будет. Еще? А, еще да кто у нас ну у нас там пара вылетела Калаши? калашей калашей было, было опасение, да, что поедем как, как в воршу, воршу без, да, без нападающих да. и Пепка будет решать <laughs> задачу, как играть без нападающих. Нет, ну Калаш едет, Стрига вроде плюс-минус наигрался там на позиции, то есть вроде как вроде, типа чего-то понимает, mm -hmm. то, что нужно делать, а там уже дальше по скиме будем смотреть, чего как будем менять систему, Вот, э -э, нам, ну, ребят своих верим. В общем, плюс-минус боевой состав будем Вроде таких прям откровенно, откровенно диких проблем, как у нас в Яткино было, допустим. Вроде сейчас, как у нет Большая достаточно рекламная кампания прошла у Мурома. По поводу нашего матча, как тебе антураж? Есть ли какое-то приятное впечатление от этого? Да? Потому что в ну, редко, когда соперник да, что-то как-то так сильно анонсирует. Ну, вообще, в принципе, я хочу сказать большое мое личное уважение к авангарду и я смотрел за их группой еще до того момента когда я они, читал, они вернулись да, в лигу и так далее у них потому что видимо очень неплохой так писатель так скажем автор и он достаточно интересные вещи делает но у них как бы контент немножко ну отличается от нашего потому что ну, мы не всегда можем то же самое пускать к нам группу, да, а, а, аудитория надо, другая, надо да. понимать, что да, у нас аудитория другая, у нас очень много детей, очень много родителей и шурточки там посерьезнее, так скажем, уже остаются где-то внутри наших диалогов там и так далее. Вот, а, как, ну а у них все-таки ну, это дело попроще, то есть а, у них только как бы команда, которая, кстати, ну мне очень привлечает да, вообще их поведение, их управление, потому что очень культурные люди. Допустим, вот, сначала они с нами списались, Ваня с их капитаном списался, потому что они раньше вместе в Вязеньках играли, если не ошибаюсь. Вот, и, то есть и мы уже сами решали, где и во сколько будем играть. То есть, они нам предложили два варианта, говорят либо Муром в 16.00, либо меленький в 14.00. Ну, потому что ты сам рассказал про их проблемы с безопасностью на вербовском стадионе да mm -hmm. а, вот и ну мы по -по подумали как бы в принципе особо даже долго не думали потому что вот сейчас мы с тобой едем на тренировки сборных которые у нас будут сегодня до 12 ну и соответственно представляешь мы в Суздале находимся в 12 заканчиваем mm -hmm. и mm -hmm. сложно было бы нам приехать в два уже в Муру который находится в трех часах миграции получается mm -hmm. вот mm -hmm. и, mm -hmm. и да и то есть мы с ним согласовали потом их ну, как называется, там, директор, директор, я директор, да, я директор футбольного клуба все-таки, а тут, как бы, ребята, ну, как, вот, их человек, который, соответственно, за организации команды, мне перезвонил, сказал, что, Теннис, добрый день, это, вот, из «Авангарда» вам звонят, я не помню, ну, имя, я не и, говорит, так и так вот мы будем играть в Муре в 16 -0. ничего страшного, если вот так вот, вот так вот. Я говорю нет, нет, конечно, ребята, все согласовали, все хорошо. Команда, которая оставляет после себя просто положить на осадок, это очень приятно. Как можно больше таких команд кубов, будет будет максимально круто. То есть, ну, мы очень рады, что, ну, они есть у нас в зоне, с ними интересно, с ними круто. И я думаю, что сегодня будет очень крутой матч да, я от себя еще, наверное, добавлю, хотя, наверное, меня не очень интересно слышать. А, тоже пишут, да, ждем, приезжайте с удовольствием. Я вот как человек, который делает контент, ну, мне очень важно получать какую-то обратную связь, а, пусть даже где-то негативную, где-то конструктивную критику, где-то положительные отзывы, вот. И очень приятно, когда люди что-то пишут в том плане, что ты понимаешь то, что ты там нужен, ты там не нужен, ты там... -то нет, есть, нет, когда, имеешь, то есть, когда, заточу, когда да, это очень важно. Да, когда есть профессиональный подход к организации команды клуба как вот у них да то есть у них именно организация команд взрослые да они круто делают на самом деле для местного уровня они делают ну реально круто то есть за ними реально интересно смотреть и был бы я жителем Мурома э, ну, я бы не сказал что я бы не ходил на футбольный клуб Муром да а, но я бы притопил бы за авангард да. там, ну это вот, знаешь, это прям такое классическое представление а, команды из района, да, когда вот, ну там английской, э, ну да, за которой хочется вот прям вот «топи за район», знаешь, вот это вот, как там «Чертанова» там, да, и все uh -huh. остальное, там. ну прям реально круто, за ними, за, у них болельщики приезжают, э, ну круто, на самом деле, я, я ребятам выражаю большой респект, и я думаю, что у нас с ними впереди, ну я не знаю, как получится, в каких мы лигах будем играть а на следующий год там, да. Но с ними круто играть. И я думаю, что будет все максимально круто. Что... Это был Вербус. Где? Вербус. Нет. Вообще не было. Не был ни разу, да. Хорошо. Я, а... я в Мурами даже как-то работал. Но там вот я доезжал до стадиона, который у них заброшенный до сих пор состоит. Э, ну, где вокзал находится там внизу, по-моему, ну, я не очень мурману все-таки знаю, ну там это где, бывший локомотив, по-моему, называется стадион, и вот он заброшенный, его... По-моему, года четыре или пять назад э, кто-то там выкупил за 4 миллиона рублей. Кто бы мне продал подал Владимир за 4 миллиона рублей, я бы сразу его взял, честно. Бери Ну, блин, ну, а его уже не продадут. Ну, нет, понятно. Вот. И как бы, ну, он все равно стоит в таком типа, состоянии, в котором он стоял. И Вербовский, а Вербск, ведь там ремонтировали. Я не, не знаю, в каком виде, я не, не был не разу. Я был в 19 по-моему году, в самом последнем наверное, матче сезона, и э, трибунки там, да, уютно, достаточно такая, природная, скажем так, природный там овражек небольшой, на пригорках люди стоят, смотрят очень удобно, где, как расположиться. Вот, в общем, от авангарда только пока положительный -то. И по самому верпуску я вот действительно приехал по рано, погулял. Там достаточно много достопримечательностей, да, там по одной улице по центральной идешь, там какие-то памятники, там достаточно интересные, там мост тоже красивый через реку. Как ты думаешь, стоит ли не стоит ли это глупый вопрос, да? Наверное, нужно совмещать, да, с какой-то культурной там поездкой, программой. Не, я всегда считаю, что когда ты едешь на футбол, ну то есть сейчас мы, конечно, когда выезжаем. У нас для нас какая-то часть работы все равно, да, что нам сложно идти и что-то смотреть. Вот. Но ты же знаешь прекрасно, как мы приезжаем и ищем здесь шаурму, правильно? То есть, ну, и где, пока. Где, где топовая шаурма, скажи? Вот там, где мы играли? Ну, примерно, да. Ну, давай так вот, да, именно матч и шаурма. Да, да, да, да. да давай. Мне понравилось в, в Киржаче, когда мы играли. Два года назад. С, э, о чем это? ФК Киржач? Да. Э, финальный матч, финальную серию играли. А -а -а. И там стадион у них, на котором, по-моему, Киржач ТВ играет сразу же, да? Это, называется, что инстру... в, в, в Красном Октябре находится, инструментальщик да. Киржач ТВ играет, а этот Торпеда играет. А, ну, короче, ладно. В общем, и там и рядом, сейчас, кстати, уже не работает. Я проезжал еще раз, ходил за шаурму, это... не работает. Да, и там э, почему-то под видом шаурмы... Нет, не так. Там было в названии «Буррито», написано «Буррито». Но это было э, что-то, как шаурма с пюрешкой внутри котлетки. Это было... <шу> <су> <су> Тебе зашло, да? <су> <су> <су> <су> да, да. Я вообще считаю, что тема шаурмы как бы далеко ну, не, открыта до не раскрыта до конца. Ребята <су> из <су> Киржача, вы бизнес-идею уловили, да? <су> Нет, ну это круто, да, потому что... Ну везде шурма одинаковая, русские вообще она особенно. Ну не такая. Да. Притом там еще в пюрешке, по-моему, брокколи был. я просто как любитель брокколи, там шпинатов я прям не теряю дико зашёл.